Красота, Горим! Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Мы с вами на аэродроме Кавнутского аэроклуба. И что мы здесь наблюдаем? Замечательный планер. Он ехал и доехал. Всем привет. А это замечательный Бенец, который сразу спас мне жизнь. Друзья, в прямом смысле этого слова. Мы сейчас покажем вам настоящую боевую трещину. Ну давай, придём. Каждый планер должен быть осмотрен специалистом. И Бена специалист выше квалификации, он, конечно, ремонтирует планера в свободное от основной работы время. Основная работа его – большие самолеты ремонтировать. И он очень умный и очень аккуратный. Потому что, посмотрите, вот он с первого же взгляда на третьей секунде нашел здесь трещину. Ну, это трещина, как сказать, это на этих планерах... Можно надеяться на это, потому mm -hmm. что когда собирают люди планера, когда этот палец еще не внутри, центральный, mm -hmm. который соединяет кры крыло, э, ну, люди дергают крыло. И этот узель, ну вот, так то и то это Первое, что нужно смотреть, да? Ну да, да, да, да. Но это нетрудно починить, потому что сам узель э, цел, только это ну, трещина вот, вот на этой пластине. Вот. Так что мы ну, сейчас к сварку ТИК ищем и прям заварим и полетим. Еще, когда вот собирает планер, я всегда э, э, клею вот, так, вот такую ленту, потому что где идет лонжерон, э, сразу вот царапается. Да, mm -hmm. да, да, да. Вот. Ну так как мы планер плани планируем перетягивать полностью вот это все пескоструить. Э, Смотреть, снимать старую краску, красить заново, все просматривать, везде проваривать, если где-то что-то есть, то есть восстанавливать его полностью, то в общем-то проблемы сейчас никакой. Отлетать соревнования и дальше на осень его на реставрацию отправлять. Все с ним хорошо, просто вот такая прякиня да. Товарный вид. Не очень, а так этот перкель еще хороший, но только краска. Так это, получается, yeah. родная еще, да, да, вот это? ну, не родная, но старая еще технология, когда это натуральная, натуральный ткань. Но у нас будет лучше? Да, да, у нас будет синтетика. Поставим hey -hey -hey. Синтетику. Приборное оборудование, если я сейчас подключу аккумулятор, может, даже заработает вариометр древний. Но в принципе, зачем нам вариометр, если есть механический? Поехал контент огонь. Друзья, смотрите, какая... Волшебная говорят. Др-др-др. Ух! Машина. Даже не знаю, что это как это называется. Выглядит ферично. Включается сварочный аппарат, откручивается аргончик. Какую ты нам обещал картинку прислать? А, про сварщика и этот рыцарь. А. Как они воюют. Сварщик идет, и рыцарь с этими всями броней. Пока Биннес варит, я буду рассказывать про него истории всякие. Он, оказывается, он работает на самом деле с очень большими самолетами. Варят большие самолеты. Клепай, клепай. Клепает большие самолеты. И про него ходит такая история: что если хочешь. Нехорошо. Нехорошо. Если хотят, например, самолет отремонтировать быстро, ну, типа надо быстренько чпунь и полетели, то Беноса прячут где-нибудь в ангаре и не показывают ему самолет, потому что он обязательно на нем найдет что-нибудь, что починить. О! Мужики, а что это у вас такое? Тихо, тихо, тихо, как, Слушай, как она шикарно варит. Шипит прям. Да, красиво. Да, полуавтоматом так не проваришь. А если чисто, так стигом очень приятно работать. Ну, можно, мне кажется, в комнате работать, да? Да, да, да. Вам. В ангаре, где масло, топливо. Друзья, так это красиво выглядит, что даже не могу рассказывать ничего про Бенеса. Волнуюсь я. Так вот история про Бенеса. Если самолет нужно наоборот задержать в ремонте, ну точнее найти работки побольше, тогда выпускают Беноса, И он находит вот таких трещин, ну не таких, понятно, но что-нибудь в самолете столько всего находит, что хватает и на ремонт, и на развлечения. <смех> Потому что очень аккуратный и, можно сказать, дотошный специалист. За что его все мы и любим. Красота ведь. Горем! Дега дягогрейти, но килло секунды, несколько секунд. это с англию, ки перелету, и, и... ого, выхлопа, ище огнез, ир это драгон, the драгон рапид, ище огнез и жду слентово, то рюнот рука, сколько секунд. секунды. Среднекосвудеги. С парно с Ого, друзья, оказывается мы что занимаемся очень страшной вещью, потому что раз <laughs> рассказывает, как на его глазах сгорел самолет, Тоже так, ну, из глушителя вышел... Я сверху ага. вниз сейчас Я пойду. тогда... Свет включить, да? Ну попробуем, если получится. Сейчас, сейчас, секунду. И все дела. Я готов грудью кидаться на огонь, если что. Ну вот, это красиво пошло. Слушай, ну вообще шикарно. Да, вот должно так быть. Где нас? Ну, отлично, супер. Болгарка нужна будет почистить? Нет, Или, нет, нет, нет, так и ставим. Помимо того, что Бенос сварщик, как казалось, великолепный, он еще и инспектор, который проверяет такие планера. Поэтому сам заварил, самую летную годность будет гарантировать. Как удобно. Все в одном. Да, ну ТИК, конечно, в этом отношении великолепная сварка, потому что сейчас варить, например, полуавтоматом было бы намного сложнее от него куча брызг идет я это все полуавтоматом варю ну и такую штуку я бы конечно полуавтоматом, может быть и заварил бы но насрал бы брызги повредили бы обшивку и было бы это совершенно ненормально а вот тик да я теперь прям хочу такую штуку не записалось как я этой замечательной болгаркой пилил вот этот замечательный шов нет? Нет. Бенас. Ну, не так кнопка была. Ну, друзья, вот я вам даже покажу место, которое я отпилил. Уж знаете, как сейчас болгарки идут искры. Сейчас Бенас наклеивает какой-то совершенно фантастический материал. Вот этот материал я смог порвать только зубами. Он сказал, что я его никогда не порву, я порвал. Но зубами. Руками он не рвется. Зубы у меня как у волка. Это материал. Бенас, скажи, откуда он? Старой космической промышленности. Да. Рылись в планере, смотрите какой потрясающий микрофон из прошлого, из... из светлого прошлого. Ребята, у меня... Это мне кажется вот огонь. Т-64 а? это а, что значит? Шучу, шучу. <laughs> Друзья, планер на стапелях. Бенас уже все смазал. Видите какой-то красный специальный. Ну-ка, Бенас, это тоже есть большой авиация. Такой, спиздал, такой Тоже из большой авиации. Mm -hmm. Все пишется. У нас дети, у нас маленькие дети смотрят канал. Надо по место спокойной ночи, волоши. У меня скридис? Я ж не на карту сегодня не скридовал. Ты манда бролобои дому, а? Ты только сварки, ты только сварки, да? Ну, нет, я исплавлю, знакомо. Знаешь, как я всю зиму гулею? Так, всем кусбены. не легко. Не легко. Лемо легко. Самое главное, друзья, перед сборкой все вымызать и вычистить. После поездки. Сначала вымызать укату на удойвоча, щитоска. А, что это песок ВД-40? Ну, ВД-40. В общем, это что, что не крутится, смазать, что... нет? не смазать, а да, вычистить, почистить, да? Почистить, почистить старое, старое масло. Так что так, здесь э, все входит в друг дружку. Здесь важно вычистить любую пыль, потому что она может помешать одному войти, а другому выйти. Как время посмотреть, как там. Как там? Мне одну ты, не А, -а, -а -a -a а что под, под, под сюда? Вот, друзья, то, что мы варили, уже свернтуса, свернтуса, вошло. И... Вот оно, нет, не вошло, войдет. Вот оно входит вот здесь вот в крыло и, соответственно, его держит. То есть вот на этой штучке висит фюзеляж. Да, потому что на этой штучке он уже не висит. То есть вот точки, на которых висит фюзеляж, раз точечка и два точечка. А крыло само собой, собой стыкуется. То есть по сути это подвес фюзеляжа. То на что он вешу я. Если бы Бенос не был столь внимателен, то мог бы завтра я эгегегегей и попрыгать с парашютом. Фу, какой грязный. Я же его видел только ночью, только в смысле днем. Переплатил лидер, да? Не-не-не, отлично. Отличный. Я когда его увидел, я в него сразу влюбился. Трудно поверить. Чего трудно поверить, ну вагонь аппаратов. Сразу увидел, я твой АСГ 20 там 31 любил, 32-й. Слушай, ну 32-й это машина старая, ну в смысле старая. Ну, кстати, на 32-м налет больше, чем на этом. На АСГИ-32Ми у меня сейчас налет за 5 лет больше, чем на этот налетал за всю жизнь. Так что древний. Стой, стой. Угу. Ну ты, ты, ты подари так отведом плох шталя, я его трук стою, кита Друзья, почему так много пластинок, усталостные трещины, которые способны развиваться в металле, но не способны развиваться в дереве, они, соответственно, будут на одной пластинке, а на другую не пойдут. И хоть что-то будет держать мою жизнь, которую спас Бенас. Видите, вот эти вот детали будут входить. Вот в эти вот детали в это вот проушены называется одни проушены в другие проушены это в принципе классическое крепление на летательных аппаратах а вот то что мы сейчас используем на планерах современных это немножко уже новое веяние а аукчау дар дар дар ужел, оп, герои. Арны от голбочки. Ты моему жене меня славил претендову метать и сумка жемчужная. Трубачоку поюдин кен? Оп, Капитан оптимизм. Посыкиканорс. Гей, гей, гей. Ну по человеку на уездскую недулся, вся не, не, не раскрутим, а А, тейп мне идти. А я а а а а ты а Ну, а тейп. Сейчас а симметричный а подойдет. Да? А Друзья, если неизвестно как вставить, лучше вставить два раза. А два раза это два раза. Вот симметричные детали деталь. Это а мудро да. в авиации делать симметричные детали. чтобы не думать, как вставить. Бывает такие волки, что конструкция подарит а высокостепенаросий, интуитивный, какие тип не подарится. Мгм. Uh -huh. Друзья, бенад говорит, что конструкция немецкая сделана так, что не ошибешься. По другому не, по, по, по другому сделать невозможно. Ну, а что ж это попачелкут? Чё не? И слабый Герой, и слабый долго головой опять какой как будто всем с потоку. Чтобы было всем удобно. Конструктор, он не только конструктор. А ты знаешь, я слепила... какая история вот этого конструктора? Нет, не это знаю. У немцев есть такие как э, про э, технические училища. Угу. Ну, у нас э, они ну, очень Т низкого ну, типа уровня. Техник, да, это... да, а у них есть специально авиационные, называются угу. Акафлеги. Мюнхенский а, университет. Да, университет. Угу. И там они делали. Так даже сейчас делают. Да, да, да, да. И там был такой Эгон Шайбе, он конструктор таких летательных аппаратов. И вот мы теперь на соревнованиях сиров... э, э, они э, были в Литве перед войной, и э, в то время литовцы уже имели э, новейшую модель планера МЮ-13. Mm. Да. А я видел МЮ-31 на выставке сейчас. Да, да. Так, МЮ-13 э, в то время был, ну, самый-самый. А после войны э, он тоже делал планера, но э, эту, э, как сказать, концепцию он оставил. И потом был ШПАЦ, там А, Б, Л-ШПАЦ, как у меня. И э, вот этот. Ну. Mm. И... Э, ну, да. Классота что значит грамотный подход и главное что этот планер еще есть на кучу всего что кое-где было построено ну, перед войной там были три стороны: эстонцы э из латвии приехали uh -huh. планеристы и победили литовцы с этим мю 13 а в прошлом году я победил -13? На МЮ-13? На шпатце. На шпатце. А МЮ-13 а, был? А -а. а -а. Нет. МЮ-13 теперь очень редкий планер, он только один остался в мире. <arriver> Не один, а, кажется, пару экземпляров и все, которые могут летать. Тут Да, надо вытянуть вот эту штуку, я помню. И на чпок и наденется. Мне нравится, когда просто так чпок. Мне тоже нравится, когда чпок. Я думаю, всем нравится чпок, оп, вообще красота, вот, вот. да, я уже люблю этот планер, да, отлично, я рад, бенница, какая тут кабина, как тебе будет в ней удобно, ну я попробую, ты представляешь, не, я сидел, зрители пока не знают, но я покупаю такой же планер, я поеду за прицепом, но немец, друг мой, он сказал, что ты будешь ехать с пустым прицепом. Я давай тебя в планер туда помещу. Да такой же? Да-да-да, Будем с тобой близнецами теперь. Да, это правда. Нет, я правда не рассчитывал на это. Я думал... Просто прицеп, да. Да-да-да, купить прицеп для моего Grunov Baby. Потому что с открытым там, ну, всегда... Марокко. Большой геморрой ехать. Надо сворачивать в этот э, целлофан. Ну, много делов, занимает времени. Ну, класс. Теперь у нас тусовка возрастает. жалюка же тоже захотел стать ретропланеристом. Да, что? мы пойдем посмотреть на его планер. Может, попилим крыло, чтобы Пилим? качество было меньше. А, у него самые длинное крыло будет, да? Нет, нет, такое же. Такое же, Они вообще-то конкуренты. Там шляхер, здесь шайба. Шайба? Да. У меня шляхер в другом есть, 32-й. Надо же на разных производителях полетать. Так, как-то нужно в триммер попасть, да. Ага. Ну, ну давай, чпок, ау. чпок, не причеми лапу, причеми. Черт. ну как удобно. Сынок. Класс, И, Смотри, как тример классно, то есть он ну, да. вообще... Да. Давай поставим э, э, эту ленту, Давай. чтобы не, не выскочила, ну, а, ну, да, а то... Чпок, так у меня изолента есть обычная белая, да? Ж... ну, я давай. сейчас принесу. Ну я ее даю, я могу отколупать, а, смотри, а это стеклопластик какой-то, да? Это какой-то ремонт. А, ремонт, то есть да, ты хочешь да, сказать, да. что там должно быть там... чистое дерево? Да, да, да, угу. ну не переживай, мы сделаем как надо. Понял. У моего Груноу тоже было там ну, много то тоже, дыр, тоже. там э, все было наделано с этим э, э, стекловолотном, я все... Ну проще, проще вырезать кусок фанеры, вклеить новый, да? Да, да, да. да, да. Ну как вот правильно. Пришло? Супер, тогда можно закрывать крышку. Будет очень стыдно, когда не полезу. Когда не влезешь? Ген, ну ты не такой большой. Ты большой, конечно, но не такой. Ну-ка, друзья, помните, как я в, в предыдущей серии залез в вот этот планер? Ну, в Йогас-то а, понятно. Я не знаю, как Ген да. в Йогас помещается, Блин. но это сарай. А, сарай. Ну как? Не знаю. Ой, ну. Ёфана. Ну, я без парашюта, но удобно. Ну я меня, меня удивило, что он такой большой, то есть у него в много места. То есть кажется, что вроде как. Давай фонарь. Фонарь, давай. После шпаца это как формула. Много места? Много. А. Ну если я двухметровый парень так сижу, места мало. Нифига себе. Вот это да. Все. Влюбился. Друзья, посмотрите, что нашел Бенес. Да, вот такая маленькая ручка. Она вот открывает такую маленькую форточку. Это охлаждение. Яиц. Потому что в этом случае, когда отца воздух, начинает больше задувать сюда. Получается вот так замечательно. Полон сюрпризов планер. Лечу оп, все хорошо, летел, Ничего не так плохо О, у меня скорость не работает, друзья Вот жопа У меня 200 км в час скорость оп, оп, оп, оп, оп, оп. Даже не знаю, как, как мы будем летать Прикольно Ну ладно, будем по шуму ветра Открываю форточку 94 скорость относительно земли. Мы летим против ветра, соответственно, моя скорость должна быть где-то 110-115. Вот этот чертов прибор показывает 200. Да, скорость, конечно, цена на дрова. Ну и пес с ней. Друзья, ну что, можно считать, что это все и хорошо. Я сразу же встал в поток. Вот как это красиво. Я не знаю, с какой скорости я лечу. Сейчас по GPS это 95 км в час. 70. Ну, по ощущениям я больше сейчас летаю. Сейчас попробую его на про этот планер. Ну, как бы и все, и пес с ним. Будем летать без скорости.